Если вы уделяете своей красоте внимание, вы себя начинаете чувствовать более уверенно, у вас поднимается самооценка, ваша энергетика начинает по-другому, скажем так, вибрировать. И, естественно, это определенным образом положительным должно сказаться на отношениях и с мужчинами, и не только. Вот Если же вы к этому относитесь ну как-то безразлично или даже негативно, то эффект тоже будет соответствующий. Одежда может ваше состояние повысить, может его понизить. И если вы научитесь вот этим всем управлять, понимая то, что вот какая одежда вам дает нужное состояние, потому что есть одежда, которая вас делает незаметной, есть одежда, которая вас может успокаивать. Есть одежда, которая может вас возбуждать. Есть одежда, которая э, может давать вам э, какую-то ясность, например, или агрессивность. И есть одежда, которая делает вас более милой, э, более нежной. И, конечно же, если вы обращаете внимание как меняется ваше состояние, тогда одежда может быть инструментом. В том числе влияние в социуме, влияние на мужчин. Это крутой инструмент. И многие его недооценивают.